Так, Короче, всем привет, дорогие друзья. Меня зовут x 1. И, короче, я это, нашел один сайт, в котором можно э, ну, купить вещи. И таких вещей даже у нас не бывает. деревне нигде. Ну, короче, что нужно поделать? Может, майн поиграть? Вот тут уже закрутился. играл. Ну ладно, давайте просто посидим на кроватке. Ч ⁇ в один. О. Подождите. Ребята, устаешься на дверь. дверь. Mm, вот так. Тут не, э, ладно, давайте посмотрим-ка. Э, я думал, это то, что я заказал. Ладно, никогда не покупаю больше с этого сайта. Ребята, ну, сами все. Давайте-ка положим-ка. Может, это пранк от жителей? А? Кто знает? Я, потому что не знаю. Ну, мне релост. Немножко стрёмновато. Может кто-то не делал. Давайте пойдем к жителям. И, и, и, и, ну это пранк по-любому. Сейчас посмотрим-ка. посмотрим-ка. Так. Жители, открывайте. Жители. Жители, открывайте. Ну тогда я сам, ребята, вхожу, потому что что они не открывают дверь. Все, я захожу. Тут, ребята, тут кровь. Это у Ребята, ребята, это кровь? Это кетчуп? Нет, это не кетчуп, ребята. Это не кетчуп. Ребята, мне стрёмно очень. Ребята, кто это сделал? Вот Кто это сделал? Вот, вот вы как думаете, кто это сделал? Кровь? Может, а что... Может, на втором этаже? Ой, нет. На второй этаж, ребята, лучше не смотреть туда. Там еще стремнее. Давайте позвоним в полицию тогда. А ч бы и нет. Давайте, Карилу, в полицию позвоним. Так что, все погнали. И во, погнали-ка. Всё. Может, тут кто есть? Нет, ладно, погнали. Погнали, просто посмотрим-ка. И позвоним. Позвоним в полицию. Ребята, тут кровь. А как она была... Я только 5 секунд там поспор. Ой, ей ребята, все, пройти. Ребята, это вообще. Я звоню. Все, ребят. Я звоню полицию через комп. Так, микрофон тут, короче, все. Я буду звонить, ребята, встретимся чуть-чуть попозже. Когда наступит день? Так, ребята, ты милиция уже приехала, или нет? Ну, вообще, надо нас в... по всему, еще вот тут вот. вот. Кто это сделать я не знаю. У меня уже, кстати, ребята, тут тенек наступил. Вот, сейчас посмотрим, полиция приехала. Ну-ка. О! Милиционер, короче, здравствуйте. Короче, э, не знаю, чего даже начать. Короче, в церкви находится кровь, еще у меня дома. Э, э, я могу мам, э, вам пока... Итак, Здравствуйте, Андрей. что вот произошло? Короче, там находится у меня. У меня кровь, и... ну там очень много крови, короче, вот пойдемте, пойдемте, я, я вам сейчас все тут покажу, расскажу, как... так, и... и, ребята, а где вся кровь? А, тут только маленькая капелька, а может на втором этаже тут? Можно на третьем? Ребята, так тут, тут недавно была целая куча крови. Вот тут, вот тут, вот тут везде. Э, э, так, ну-ка. А э, короче, э, там было очень много крови, а теперь там вообще одна капелька маленькая. Да может кто-то ударился, дос разбил голова, это трабы. Да, тогда давайте я вам покажу. У меня дома тоже. Если вы еще раз вызываете, то вас могут пос. Того получиться штраф. Ну, короче, давайте-ка подойдите-ка сюда. Сейчас покажу. У меня там очень много. Вот, Пойдете-ка сейчас. я вам тут покажу? А где тут? Так, так тут она была, ведь. Я ч. Я... Там то, э, полицейские там тоже, конечно, нету. Но посмотрите-ка сундук. Прочитайте вот тут букву. Вот, Нати, возьмите-ка и держите. Вот вы иначе держите себе. Прочитано. Так тут просто белый листок. Так тут просто белый листок. белый листок. Так написано. Так, хорошо, я могу уходить где посади. Все, я поехал. Не, ребят, вы это видели, видели Вы видели это вообще? Ну это вообще жестко. Короче, я ночью зайду, опять же, что-то куплю на этом сайте и без вот того вора, который ну, там будет или где-то там спрячется, я не знаю, но его найдем, ребята. Короче, сейчас э, я буду ждать тут где-то ночью, думаю-ка, пока что просто поиграю-ка тут Майнкрафт, вот уже запустил, все. Ну, короче, ребята. В этом, знаете? Подождите меня. Ох, ребята. О, уже тут ночь. Незаметно даже прилетела. Я просто тут играл, потом монтировал видос. Ну, в принципе, ничего такого. Короче, давайте-ка -э, зайдем на этот саш. Что нам заказать? Может, какую-то кружку там? А? Стул? Ну, по-моему, да, стучечку Так, все, я закажу стул тут. Так, так. тут. О, все, о, это так. Во, все купить. Все, теперь будем ждать. О, ребята, вы слышали звонок Ну-ка быстро. А, а а ну ка А где? А где? Ребята, что, его правда нету? Его что? Его походу реально нет. А как так быстро надо сюда вот приехать и быстро убежать? Я просто не понимаю. Ладно, давайте-ка, ш... тут опять бумажка, ребята. Ну, давайте-ка. Зря ты купил с этого сайта Иди на болото Какое болото? Зачем мне на болото? Ну, куп куп Ладно, давайте кого тут. Ой, что ну, давайте мотыгу возьмем э -э и, -э и картошку покушать Возьму покушать Картошку и, короче, и железную мотыгу Будем, и, ну, мотыгой По башке, если что, хрязь Потом милицию вызовем а Хотя, может, не надо, потому что опять Ну, ладно, ребята, пойдем на болото Болото так болото. все. это где-то вот там. Ну и там тоже. Ладно, давайте сначала тут сходим. Тут у нас болото. Оба. Перепрыгиваем это все. Вот так. Так, тут главное аккуратненько. Главное не упасть дерево тут. Ребята, давайте водичку оба. Все отлично. Тут овечки. О -о -о -о. Ребята, тут так стрёмно. О, вы видите, там что-то есть. Там что-то что есть. Давайте-ка пойдем-ка, э, ну-ка. Ой, это что за медуза? Давайте паркур, оба, оба, оба. Паркур тут небольшой, такой нужен. Оба, оба. Это где-то вот там вот, я так вижу. Ну посмотрите еще раз, вот там вот есть. Пойдемте-ка, ай. Ладно, промокну, не промокну, главное добраться до туда. А, это долго, конечно, еще промокнуть, но, ну хотя бы стучик будет. Или что-то, ну я не знаю. Может, я зря вообще на этом сайте все это делал. А, ребят, больше не буду с этого сайта, я приезжаю просто отсюда, чтобы опять ничего не было. И буду смотреть, а то вдруг кто-то будет следить там. А это мне не надо. Это мне не надо, это вообще не надо. А то будет, ну, нехорошо так-то, ребята. Мы уже почти что тут приплыли, очень близко, очень, очень, очень близко. Оба у тебя вот так вот, все аккуратненько, аккуратненько. Вот уже берег идет. Сейчас мы тут, ребята, доберемся быстренько. Так, ну-ка, оба, оба, покор 2007, оба, оба, оба, оба, оба. все. Всё. ну конечно я весь грязный теперь, ребята, вы посмотрите, какой то черткий я теперь, не знаю, ну, ладно, ох, ребята, ладно, пойдем, пойдем, пойдемка, пойдемка, это где-то вот там вот сверкало чем-то, во, вот там вот, Оба. ой, конечно долго идти, ну а как он быстро пришел когда, или он уже телефон взял с собой? И смотрел сразу же. И потом сразу же побежал. Сразу все оставил и побежал. Может быть и так, ребята. Я не знаю. Ой, ребята, тут, конечно, неудобно. Оба, тихо. Оба, оба ребята, пойдем. Там вот где-то сверкало, я не знаю, что. Так, ну-ка, пойдем-ка. Оба. <гас> это видели, ребята? Это что? Это преступники или кто-то? Он весь кур... тих, тих, тих, тих. Он меня сейчас палит, он меня сейчас палит... Он меня сейчас палит... Ребята, кто это? Это кто? Это кто, ребята? А ну-ка стоять, у меня... У меня с собой оружие, что, те... что тебе надо? Что ты сюда пришел? Это ты в, в этом сайте был? Ну-ка, рассказывай. Да, это я. Иди-ка сюда. Да пошел ты от меня. Отойди, так попробуй на метро приблизиться, я тебе сразу мотыгаю хрясь и милицию вызову еще, понял? <связь> Ну-ка, подойди это. так, все, бежим, я, я пошел я, милицию вызвать, ребята, так, э, тихо, аккуратненько, аккуратненько, давайте-ка, быстренько, быстренько убегаем, э, опять промок, э, недавно высушил. ну ладно, все равно, жизнь важнее, чем э, вода какая-то. Так, быстрее, быстрее, быстрее. Он гонится. Я, я не хочу я даже А то сразу у меня хам и все. А, и все быстрее, быстрее, ребята. Быстрее, быстрее, быстрее. Я не знаю, вот он бежит или нет. Но мне безумно интересно он бежит. Походу он... Ребята, вы слышите его шаги? Так, все, бежим, бежим, бежим. Так, бежим, бежим, бежим, бежим. Ай, ребята, я могу подвернуть! Ха-ха-ха, попался. А, ребята, встретимся, ребята, почему попозже. Ай.